Переходим на реальный счет. На нашем счете 7170 рублей. Проверяем историю сделок. Последняя сделка у нас зашла в минус. Возвращаем ставку на 500 рублей. Предыдущая результативность наших сделок была более 70%, поэтому мы торгуем по системе парлай. Ставки делаем частями, максимальная ставка не превышает 10%. И если ставка заходит в плюс, то следующую ставку мы увеличиваем на 50% от предыдущей прибыли. И Таким образом мы делаем всего две ставки и после этого возвращаемся на первую ступень. Выделяем 15 минут на подготовку, в это время мы изучаем высокодоходные активы, строим линии поддержки и сопротивления, анализируем новости. Самые высокодоходные активы евро, доллар, фунт, доллар. Проверяем на 30 минут, на 1 час, за один день. за несколько дней строим линии поддержки и сопротивления и анализируем новости сейчас 1239 1230 э, прошла вот смотрите большая новость по фунту давайте посмотрим э, в 12 вот ну, смотрите как великолепно отработала новость. Обязательно контролируем э, новости. Почему? Потому что если мы их не будем контролировать, то мы можем попасть вот в такую неприятную ситуацию. Ну, например, э, здесь э, предполагаем, например, что рынок пойдет вверх, выходит новость и рынок стреляет вниз. И если мы это, конечно, не будем хотя бы учитывать, то значительно можем ухудшить свою результативность торговли. И наоборот, если мы научимся э, учитывать э, поведение рынка во время выхода новостей, то мы, конечно, можем увеличить э, свою результативность. Но это не цель этого курса, поэтому э, в этом марафоне мы хотя бы учимся э, не анализировать новости, а хотя бы их контролировать. То есть в момент, когда выходят новости, э, мы просто не торгуем. Сегодня седьмой день. За 6 дней – нашего марафона, конечно, картина не очень, скажем так. Давайте ее проанализируем, делаем предварительный, предварительный такой анализ. Ну, Во-первых, за 6 дней результативность наших сделок упала с 70% до 53%. Что еще интересно в этой таблице, обратите внимание, на первой ступени когда мы делаем ставки по 500 рублей, практически все они заходят в плюс. 15 в плюс и 3 в минус. А как только увеличиваем ставку на 50% от прибыли от предыдущей, обратите внимание, картина ровно наоборот. То есть практически все, став, все ставки повышенные улетают в минус. 13 в минус, 3 в плюс. Отсюда общая какая результативность за 6 дней из 34 из, из, из 34 сделок 18 в плюс 16 минус это и составило 53 процента и результат конечно пока плачевный убыток 2830 рублей а, что делать дальше это конечно сейчас я буду принимать решение но как бы руководствуемся такими принципами первое ставим себе план и а, чтобы не произошло следуем по своей торговой стратегии сейчас мы выбрали на 10 дней торговую стратегию парлай поэтому конечно будем но ну, первое это будем ей следовать так сейчас картина вот такая у нас а, первый день у нас вот так вот плюс минус плюс потом минус плюс плюс потом плюс минус плюс потом я сделал ошибку и ушел с рынка сделал только одну сделку в минус Дальше плюс, минус, минус и вчерашний день э, минус, плюс, минус. Что характерно, если наша результативность 70%, то смотрите какая картина, то в принципе мы уже выбрали все <связывающие> минусовые сделки. То есть по теории вероятности, если, э, если наша результативность 70%, то нас ждут впереди только одни прибыльные сделки. И тут, конечно, ну, быть надо очень внимательным. То есть мы уже и так потеряли 28% от депозита. Что бы ни происходило на рынке, что бы ни происходило с торговыми стратегиями, какая бы у нас ни была торговая стратегия, никакой бы у нас не был план, то как только депозит уменьшится до отметки 50%, депозита, то я просто останавливаюсь и делаю очень глубокий анализ. Итак, вот такая у нас картина. По прогнозам, нас ждет шоколад. А что нас ждет в реале, будем смотреть. Почему? Потому что мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать э, свои убытки.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 Так. так, скриншот не успели сделать, так, э не повезло нам опять, один возврат, один минус, оставляем ставку 500 рублей и продолжаем анализ. Ждем пик, заходим на понижение. Делаем скриншот, какой-то да, какой-то трэш просто. Одна сделка заходит в минус, другая сделка на возврат. Переходим на нашу шпаргалку. Сделали два минуса в ряд и по условиям, по правилам нашего риск-менеджмента уходим с рынка. На нашем счете 6170 рублей. Наш убыток составил за сегодняшний день 1000 рублей. Заканчиваем торговлю и